Всем привет! Сегодня будем делать необычную шкатулку. Мне понравилось вырезать э, старца. Эта шкатулочка непростая. Эта шкатулочка будет под мешочек с рунами. Я сошью еще мешочек и вырежу туда деревянные руны. Вот. И вот будет такой комплектик. У меня осталось несколько заготовок деревянных, и мне не очень хотелось вырезать геометрию сейчас. Поэтому я решила такую ну, 2D, наверное, резьбу объемную. Толщина позволяет, потому что здесь вот 2 сантиметра липа. Специально для резьбы. Поэтому я думаю, вполне себе приличное получится лицо. Вот. Ну и чтобы довершить образ, я со всех сторон сделаю такие вот волны, переходики. Инструменты буду использовать по липе. то есть это Татьянка, и э, всевозможные резцы от Сергея Белова. Вот. Посмотрим, что будет лучше. Ну и в конце, конечно, буду дорабатывать уже машинками, потому что мне шлифовать ими удобно. И быстро. Ну что, поехали? высох первый слой пока не стала снимать не стала шлифовать хочу сейчас покрыть еще одним слоем а на этот раз просто ореха хочется потемнее потом а посмотрим и сейчас пока будет сохнуть этот слой я выжгуруны Приготовила заготовки, 24 штучки, вот и останется сшить мешочек, Что, урон, урон должен быть мешочек. вот У меня еще по поводу мешочка идея есть одна, но тоже, наверное, сниму, а может и не сниму, ну, в общем, короче идей-то полно. Ох, что-то мне понравилось старцев или духов леса вырезать классно же получилось прям вперед может быть потому что мне надоело реалистичные куклы вырезать что, что джокера здесь то как бы какой получится такой получится и, и ладно ну то есть как бы идет уже на собственном воображении а с портретными куклами так не забалуешь конечно а, даже морально тяжело их вырезать поэтому я сейчас наверное отрываюсь вот на таких образах которые в голове ну что там когда есть усы и борода практически больше ничего не надо вырезать главное нос вырезать и все думала сегодня закончу проект но что-то не уверена я уже устала уже вечер Стемнело, скоро с собакой гулять. Но, конечно, хотелось закончить. Я вообще люблю, когда проект длится день. Потому что, когда поступает другой день, хочется новый проект. Но так практически никогда не бывает, особенно когда сложные какие-то работы. Хотя, конечно, если не лениться, если обедать быстрее... То и не размазывать дела на весь день, то в принципе можно все успевать и с покраской и просушкой. А с другой стороны, не хочется торопиться. В общем. Всё, вот сейчас поднялся Орс. Я это все завтра сниму. Посмотрим, может быть понадобится еще один слой и уже будет тогда финишная полировка ну, посмотрим странно, я когда включала лобзик соседка может в магазине была дала мне или может лобзик не так слышно в общем, никто мне не стучал по батарее, а может и стучали и <laughs> не слышала но Скоро эта проблема, кстати, решится. Вы даже узнаете, как. Самым непредсказуемым образом. Все, оставляем сохнуть и занимаемся рунами. Вот покрыли наши руны маслом оставляя на ночь сохнуть с одной стороны а с... завтра с утра покрою с другой стороны ну что, новый день настал и начнем мы с нанесения масла на обратную сторону наших рун такая классная погода на улице в такие моменты я прям радуюсь, что у меня есть собака которую я сейчас возьму и мы пойдем Гулять. За время карантина меня еще ни разу не остановили. Они спросили, насколько далеко я отошла от дома. Чему я очень рада. Но я не хожу далеко. Я, здесь есть где гулять. Очень не хочется провести лето дома. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки в июне нас выпустят. Может быть, не первого но хотя бы в середине ну что, время разобраться до конца с нашей шкатулкой и начинаем вышлифовывать Ну что, вот готова наша коробочка. Масло почти высохло. Вот, и можно будет сейчас уже собрать. А, сшила я мешочек такой из льняной ткани и тесемочка. 24 наших руны берем и отправляем в мешочек. Теперь у них есть свой домик. шкатулочку вот такой наборчик готов а сейчас я уже скорее всего выложила его на себе на сайт ссылочку я оставлю в описании вообще можете залезть туда посмотреть что я продаю может быть кому-то что-то захочется приобрести или заказать на заказ тоже работаю всем спасибо за внимание буду рада комментариям лайком подписывайтесь если вы еще этого не сделали не забывайте про колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока